На берегу забыли пляжный зонт Он растворился в розовом закате Когда сливался с морем горизонт И солнце затерялось в снежной вазей а утром ранним яркое пятно издалека притягивало взоры. Как бабочки ажурное крыло, бросая разноцветные узоры. Как бабочки ажурное крыло, бросая разноцветные узоры. Оставаясь с этой красотой И увозя в сердцах картинки эти Мне снится море, солнце, пляж пустой Забытый кем-то зонтик на рассвете На берегу забыли пляжный зонт Он растворился в розовом закате когда сливался с морем горизонт, И солнце затерялось в снежной вате. Когда сливался с морем горизонт, И солнце затерялось в снежной вате.